Подчеркивайте свою красоту, будьте привлекательными и желанными. Фаберлик дарит вам два шикарных подарка, которые помогут вам в этом – бронзер или пудру на выбор и помаду Рената. Легендарная помада Рената – это квинтэссенция роскоши, женственности и стиля для создания совершенного образа. Уникальная текстура, насыщенный цвет и глянцевый блеск сделают ваши губы мягкими, чувственными и привлекательными. Шелковистая структура пудры бронзера в свете софитов создаст идеально ровный тон, подарит кожей, естественное сияние и придаст ей легкий эффект загара. Вам останется только блистать. Если вы хотите подкорректировать овал лица и подчеркнуть макияж, отдайте предпочтение многоцветной пудре «Модные правила». Теперь вы устанавливаете их сами. Никаких недостатков – идеальный овал лица, отсутствие следов усталости и нежная бархатистая кожа. Как же получить эти два роскошных подарка? Очень просто. Есть три условия. Первое условие. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Faberlic онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплаченных заказов, если это только не пробный заказ в прошлом каталоге. Второе. До 30 декабря оплатите заказы на сумму от 1499 рублей. В валютах других стран это 449 гривен для жителей Украины, 1575 сомов, если вы живете в Кыргызстане, 7499 тенге для Казахстана, 449 лей для Молдовы или 45 рублей для Беларуси. Кстати, после оплаты заказа 15% от его суммы моментально вернется на ваш счет. И третье условие. С 31 декабря по 20 января в заказ по новому каталогу на минимальную сумму своей страны добавьте набор декоративной косметики бесплатно. Получите за новый заказ кэшбэк уже 20%. Но и это еще не все. Продолжайте делать покупки каждый каталог, повышайте свой кэшбэк до 26% и становитесь участником пошаговой стартовой программы, получайте наборы хитов Фоберлик по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Фоберлик Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.